Где бабки за товар? Вот сейчас. Nee, nee, Ты играть со мной хочешь? Я спрашиваю тебя еще раз. Где бабки за товар? Я все верну, обещаю. Конечно, вернешь. Я сейчас вообще о другом. Меня обокрали все, что я заработал. Все забрали вместе с деньгами. Все забрали. Я не знаю, что мне как-то. Очнись. Услышь меня, ладно? Я тебе даю два дня. Бежи в гости. No streaks, is stainless. Created all my life, Seen of all my nights Said I gon' be famous, you're famous No dames, it's when I shoot my aims try tryna get that loot and to pay my dues For that just nameless, it became this They shameless, cover up they lameness Really got no brain and you all to blame They all the same, it's But you can't not tame this, I'll be on my reign This, I'ma leave my mark, I'ma believe my arts Said I gon' be famous Made it all look painless, no streaks Ты мне говорил, что такого больше в нашем доме не будет. Да, да, я говорил. Но это последний раз я тебе обещаю. Ты все время обещаешь. Ты все время обещаешь, Макс, я устала. Стой, стой, стой, сядь, пожалуйста. Ты пойми, у меня сейчас огромные проблемы. Мне нужна твоя помощь как никогда. То есть ты решил еще и меня в это впутать, да? Нет, ни в коем случае. Ты пойми, мне так же страшно, как и тебе сейчас. Но мне нужно сбыть эту партию, если ты хочешь уехать и начать новую жизнь. Кстати, когда виза будет готова? Через два дня. Ты пойми, что этих денег нам не хватит. Мне Но нужно не сбыть не... эту последнюю партию, если мы хотим уехать. Я делаю это не ради себя, а ради нас. Это в последний раз. Последний. Если нет, ты меня больше не уйдешь. Я обещаю. Не обещаю, клянусь. Макс, у меня для тебя есть одна новость. Давай потом расскажешь, как вернусь. Она да, важная, Макс. Я понимаю, да, через два часа. Через два часа вернусь, как расскажешь. <музыка> Я Ну а что ж ты мне сказал, что уезжать собираешься? Ты получается Максим у нас обманщик? Смотри, сколько накопил, а делиться не собираешься. Забирайте деньги, только не трогайте. Ну, теперь я даже не знаю, как поступить. Забирайте все, только не трогайте нас. Вас? Мне твоя девушка сказала, что вы расстались? Я даже вообще не собирался трогать, она может уходить. Иди! Макс, прости. Но они пришли к нам домой. К нам домой. Вот видишь, как плохо получается, когда заврёшься, да? Да что вы еще от меня хотите? Я? Я хочу научить тебе уважению. И прежде всего уважению к самому себе. Если ты дал слово, ты должен его держать. А иначе ты не будешь нужен никому. Вот как сейчас. За все нужно платить.